друзья всех приветствую свершилась мечта идиота приобрел себе вот такой микрофончик беспроводной вот с таким к коннектором цена за 1650 рублей на сайте озон дебильная доставка была сразу говорю не в срок ничего два месяца ждал его сейчас говорят Подорожало все. Ну, не говорят, а уже подорожало. Он уже 1006 стоит на сайте, я видел. Но вроде как остатки остались. За 1650 можно еще за 2000 купить. Протестировал его. Что он из себя представляет? Сразу говорю, вот в такой коробочке пришел, аккуратно уложен. Вот, вот тут инструкция есть. Это я вот сейчас показываю. Такая некая распаковка. Только что я его получил. Сразу давать тестировать. Мне это дело очень нужно, вы знаете, да, теперь я могу быть непривязанным к телефону, ну, у меня, я на телефон видео снимаю, да и вообще любые видеокамеры. Можно отойти подальше от видеокамеры и вести видео, да, то есть и будет звук. В общем, вот такая коробочка, полиграфия классная, короче, ну, классно сделано, классно сделан, исполнен сам микрофон, очень легенький такой, вообще невесомый. Тут вот такая подушечка. Вот э, сам микрофон. Вот, разглядите. Так, сейчас, секунду. Вот так вот он выглядит. Вот это вот коннектор, который вставляется непосредственно в телефон, вставляется в гнездо зарядки. Вот тут вот. Такое вот. Это не микро USB, это Type-C уже идет здесь. У меня как бы... Телефон Type-C, зарядка. Ну, короче, он сделан из легчайшей пластмассы. Такая прям вообще невесомая, хрупенькая по ходу дела. Ну, не такая супер-пуперская. Допустим, вот такая, как у клавиатуры там, или как у мышки. Но пойдет нормально. Я уже его сейчас заранее тестировал. Звук как бы сейчас вы услышите. Это вот я сейчас говорю без микрофона. Я не буду показывать видео, что я там отдаляюсь, короче, куда-то. Это вот полно таких видео в Ютубе тоже наберите. Но я вот не знал такой микрофон. Я вот, только если обзоры посмотрел, когда да, увидел, что люди уже давно пользуются. У меня есть петличка проводная боя, да, но она меня не отпускает далеко от э, телефона, мне надо всегда крутиться вокруг камеры, и вот это вот самое милое дело, вот смотрите, здесь, э, короче, ну, провод Type-C, я говорил, да, сейчас я вам покажу, где тут находится, вот оно гнездо Type-C, вот, вот здесь, в самом микрофоне, и гнездо Type-C вот да. здесь. Когда он работает, вот здесь зеленый индикатор светится, а здесь вот сбоку где-то светится красненький. Но вот это я сейчас вам не смогу показать, как он светится. Он просто вставлен в телефон. То есть невозможно мне одним телефоном показать, что на моем телефоне. И покажу вот это. Вот смотрите, я сейчас вставлю вот этот коннектор. Вот я его вставил. Вот я сейчас разговариваю в микрофон непосредственно, да, вы слышите отличие звуковое. Это до микрофона я говорил в простой микрофон телефона, и он не дальнобойный микрофон в телефоне, да. То есть, если я отойду от телефона при съемке, при видеосъемке, то телефон меня не услышит на расстоянии. И для этого нужны вот такие микрофоны, чтобы можно было отойти от телефона, но звук чтобы продолжался нормально Ой. на камеру во время видеосъемки. Вот смотрите, тут на картинке видно, вот коннектор вставлен в сам телефон и сам микрофон. Вот вы увидели зеленый индикатор, горит и все, и просто включается видео, и он коннектится моментально, идет звук на камеру. Вот сейчас вы слышите, что звук идет на камеру. Да, он аккумуляторный этот микрофон, его надо заряжать, вот проводочек, ну, розетку, вилку они не дали, но у меня полно этих вилок, И зачем можно это присоединять к пауэрбанку, вот, кстати, у меня пауэрбанк, слышите, да, отличие, вот я когда микрофон откладываю в сторонку, вот, звук сразу отдаляется, вы меня не очень слышите, это я отошел от микрофона, а если этот микрофон всегда со мной, то есть, да, а камера далеко от меня, то, соответственно, Писаться звук будет именно на камеру через этот микрофон. И метров на 40 можно отойти. Много таких было роликов в Ютубе, повторюсь. Да? Зайдите, посмотрите, напишите в, поиск... в поисковике просто беспроводной микрофон, bluetooth микрофон. Да? Я так понимаю, что это блютузовский микрофон. Вот, ни, тут не подсоединяется никакой, ни Wi-Fi, ничего. То есть он коннектится вот тут. непосредственно от этого а. приемного устройства на микрофон. Вот. Вот и все, вот и вся прелесть То есть это просто бомба Но есть один нюанс Смотрите, не работает вот этот микрофон Через стандартное прило видео приложение Ну, через стандартное приложение Фотоаппарат и видеокамера На Samsung. Я сейчас снимаю через э, приложение Open Camera да? То есть закачайте себе в Play Market Open Camera И только вот, вот этот микрофон дружит с Open Camera А со стандартным Самсунговским приложением фотоаппараты видеокамеры не захотела подружиться вот это вот это устройство ну естественно оно сделано в китае то на озоне я покупал не рекламирую магазин просто советую кому кто ищет есть там это соединение для iOS ну apple на Apple тоже есть ну и если не найдете под Apple докупите да переходник просто как, и как раз вот будет Apple